Так, все. и третья монетка у нас находится на кораблике, на корабле надо прилететь между шипов, это будет сверху, вот сейчас вот, аккуратней, не здесь, дальше, блядь, так, ну все. финишная прямая, ты что творишь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это второй ролик по игре в джимитры в первом ролике я проходил уровень под названием Speed спидрейсер Racer. Speed Racer является демоном, то есть демонический уровень сложности, и не каждый игрок сможет пройти демон, поэтому я считаю что я начал снимать ролики по 3 Dash не очень правильно, и сегодня постараюсь ситуацию эту исправить, к этому ролику я подготовился, я прошел все оригинальные уровни в 3 Dash, которые создали разработчики сами, Начиная от Stereo Madness и заканчивая Finder Dash. Вот. Есть еще какой-то секретный уровень Geometry Dash, э, но как у него поиграть я не знаю. Секретный типа оригинальный, да. Но как у него поиграть я не знаю, как э, его открыть я тоже не знаю. вот Кто знает, напишите комментарии мне. Вот. Я прошел также э, Dead Looked. это демон оригинальный, самый сложный уровень, и Theory of 2. Также Клапстеп прошел. И все уровни я прошел на 3 монетки, ребята. Клапстеп у меня. 3 500 попыток. Его прошел я самый первый. Дальше идет. Теорий э, Форексин 2. У меня тут 7188 попыток. И Дидлукт у меня тут 7500 попыток. Лук самый сложный был для меня. Вот. И проходил я его очень долго. И очень я психовал, когда проходил его. Чтобы пройти демон, нужно реально иметь хороший скилл. Вот. Усидчивость и нервы какие-то. Чем лучше нервы, тем лучше, конечно же, будет. Да. Клапстеп я проходил, на самом деле, больше. Просто я купил игру в стиме, а до этого я играл на бесплатной еще версии. И там у меня еще 2000 попыток на клапстеп ушло. То есть, 5500 попыток у меня где-то есть. Может, больше, чуть, чуть может, меньше. Примерно вот так оно все. Вот. Ну, и сегодня начинаю я проходить, уже на видео теперь пройду, все оригинальные уровни. Вот. Постараюсь пройти Начнем мы проходить со Stereo Madness и неоригинальных уровней миллионы. Это уровни, которые создали сами, сами игроки, точнее, да. Вот. И их я тоже буду проходить когда-нибудь, но это будет не скоро, скорее всего. Вот. Начнем. Сегодня я пройду 6 первых уровней от Stereo Madness и заканчивая Can't Let Go. Вот. Покажу, как... Взять все монетки. Расскажу, с чего начинал я играть в 3 Дэш. Как оно все произошло. Вот, по ходу игры. Вот, и расскажу, как стать хорошим, опытным игроком со скиллом в этой игре. Потому что себя я, как бы, еще не могу сказать. то что я даже средний какой-то игрок. Как бы, ну, я чуть... Как бы, у меня скилл есть какой-то, да, небольшой. Но этого мало, чтобы проходить серьезные какие-то уровни. Э, лучше, чем Дед Лук, да, выше. Вот, этого еще мало. Поехали, стерео-маднес, начнем. Вот. Начал я играть в Geometry Dash еще в 2016 году. Э -э вот. Я играл подобные игры. Вот, на телефон, по-моему, называлась игра Impossible Game. Вот, я ее скачал, поиграл в нее и начал искать подобные игры, похожие на нее. И мне высветилась сразу Geometry Dash. Я в нее поиграл, прошел там несколько уровней, потом забросил на, перво... на полгода, точнее. Вот, через полгода я как вернулся в нее. Вот. Потом так забросил ее. Уже там у меня был рекорд на квартстепе большой. Там. Вот. Только вот в восемнадцатом году я в нее вернулся. Вот. И уже теперь я, скорее всего, отсюда не уйду. Я ее буду снимать. Вот, монетка первая берется, так вот, внизу. вот. И я, скорее всего, буду снимать на канале gm 3 да. Вторая монетка берется сейчас следующим образом. Сейчас покажу. Я думаю, те, кто хоть раз играл в Жемчужину Даш, уже знают про монетки про эти. Вот вторая. А кто не играл, тот, смотрите, у меня аудитория, в принципе, совсем другая. Две я уже взял, третья. Третья самая сложная монетка. Она находится вот здесь вот. И те, кто не играл, могут следить тут спокойно. Вот. Кстати, здесь, когда я в 2016 году прошел этот уровень, у меня было 100 попыток всего. Вот. И у вас тоже будет примерно так же, если вы вообще не играли. Вот. Так что, эта игра не для слабонервных. Я вам сразу говорю, потому что новички, они не смогут пройти сразу, вот с первого раза, как я прошел. Они будут умирать, бомбить, скорее всего. Если у кого-то нервы и железные, то тут не будет бомбить. Вот спокойно отреагирует. Чем вы спокойнее, тем вам будет легче играть, поверьте, ребят. Вот. Поэтому, если у вас нервы плохие, то лучше не играйте вообще, либо развивайте нервы. Вот, чтобы они у вас не бомбили, короче. Да. Вот. Поехали, второй Back on Track. Он будет полегче, потому что в прошлом уровне есть опасные шипы тройные. Где я помню, раньше подыхал. А тут их нету. Тут есть уже кораблик. А, кораблик и там был. Рабин был и там у нас. Только вот монетки надо бы не забыть. Монетки, они находятся не всегда в хороших местах, и бывает так, что вы их просто так не заметите. Надо будет проходить уровень на практике, и чтобы узнать, где находятся монетки. Вот Монетка первая была... Сейчас. Вот тут вот, да. Видите, такая подпрыгиватель, там, такой бы подбрасыватель, называю его. Вот, он подбрасывает на монетку. Правда, вот, Первую взяли монетку. Вторая монета находится вот здесь вот. Вот, летим сюда, сквозь текстуры, она берется вот тут вот довольно легкая монетка. Но этот уровень легче будет, чем Теремадзес. Так примерно они одинаковые по сложности. И третья находится, сейчас скажу где. Сейчас подходим уже к этому месту. Так, так, так, так. Вот внизу платформы прыгаем на них и забираем третью последнюю монетку и проходим уровень таким образом. В принципе, я тут даже не подыхаю, потому что у меня реально скилл, я как бы хорошо играю в эту игру, но относительно хорошо это. Если я прохожу эти уровни без поражений, без умираний, то это не означает, то что я хорошо играю в нее. Я довольно средне играю в нее, но не идеально. Прям вот. Могу, в принципе, и сдохнуть. Могу сдохнуть спокойно вот на этом уровне сейчас, если я отвлекусь или... Вот, Polar Geist, или как он правильно читается, я не знаю. Тут монетки будет посложнее взять. И уровень чуть посложнее уже. Ну, для меня он, в принципе, такой же, как и прошлый, а для вас он будет посложнее, для тех, кто начинает такой играть. Сложность у него очень повыше, на самом деле стоит. Смалик, смайлик вот повыше стоит. Так, аккуратненько, чтобы тут я не сдох, надо. Если он тут сдохну, то придется заново все проходить. Но монетки бы не забыть. А, монетка находится первая у нас вот в этом кораблике, она находится вот наверху. Такой вот черный фон, музыка вообще отлично играет в каждом уровне, оригинальная. И не то что графика, а как бы это. конструкция уровней тоже замечательная вообще. Так, вот сейчас вот надо не пропустить. Блин, мне кажется, я уже просрал. А, не просрал еще. Ну вот, вот тут, да, монетка будет. Платформа нижней. Так, и последняя, самая сложная монета, надо успеть как-то среагировать на нее, вот сейчас вот будет она скоро. Самая сложная, у вас будете отдыхать, скорее всего, вы будете да, на ней. Я тоже подох на ней. Ну, неудивительно, что подох на ней. Потому что она сложно берется, там надо тайминг-тайминг рассчитывать, типа, прыгать не сразу, типа, и, и не поздно, как бы. Там портал просто такой, как бы, надо успеть в него попасть. Ну, не портала а или я не знаю, как называется эта штука, правильно. Подбрасыватель, да, называется она. Но, как-то она по-другому называется, по-моему. Если не ошибаюсь. Вот. Вот, сейчас мы ее возьмем. Сейчас я тоже не подохну на ней. Еще раз собираю, Потому что я уже брал монетки, да, но я хочу показать их на видео, как они берутся. Чтобы все знали. Ну, конечно же, можете посмотреть и других ютуберов. поджим их много. Вот раз я начал снимать, то я тоже покажу может, в принципе, и меня посмотреть хотя уже это поздно снимаю по ней ролики, но это, возможно на канале будет у меня часто она сниматься в будущем, так, монетка я пропустил ее, ну короче, блин, ну ладно короче, я прошел уровень, но монетку я не взял и сейчас я ее повторно заберу, чтобы показать просто сейчас я пройду уровень и заберу повторный. вот так находится третий оригинальный уровень так, а сейчас монетку заберем на видео так, дошел почти до этого места сейчас бы не сдохнуть на нем тайминг, тайминг сейчас надо рассчитать не сдохнуть. Так. отлично. Все, вот так она берется, в принципе. Драй-аут следующий. У нас четвертый уровень уже. Он уже будет чуть посложнее. Для кого как. На самом деле он для меня легкий. Это, так, я сказал просто так. Вот. Монетки я забыл, где находится но примерно я помню, вот где-то вот сейчас нужно да, спускаться вниз, и первая монетка у нас взята уже. И дальше у нас гравитация измененная. Для новичков, конечно же, это покажется сложно. Но я привык уже, и часто уже в каждом уровне почти их встречаю гравитацию. Сейчас только я сдох на ней, я не знаю, почему я сейчас сдох, это как-то даже убога немножко, учитывая то, что я прохожу дедлук, то есть я то это для меня как-то очень неприятно даже, так сказать, что ли. Ну это, это нубство. Так, вот сейчас будет монетка сложная, по-моему. Вторая она. Надо было забыть. Так, не забыть, точнее, забыть. Так, все. И третья монетка у нас находится на кораблике. На кораблике надо прилететь. Между шипов. Это будет сверху. Вот сейчас вот. Аккуратней. Не здесь! Дальше, блядь! Я по привычке что-то. Я даже типа играю или смотрю просто. А А Что я делаю я вообще не понимаю сам себя э -э, народ как я мог слиться уже четыре раза окей окей допустим я слился потому что я дурачок все Теперь сливаться больше не буду я понял почему сливаюсь я я не собранный потому что мне кажется что все очень легко так типа я типа, расслабленно играю так поэтому я сливаюсь типа. все взяли Третий монетку показал, как она берется. И вот так у нас заканчивается четвертый уровень. Все. И еще два уровня я пройду. Они уже будут посложнее. И монетки я уже не помню, как брать на них, честно говоря. Бейс, Base. Проходим его. Монетки я не помню как брать, сейчас будем разбираться как их брать, точнее, я их брал уже, конечно же, но я уже забыл как их брать, это было давно уже. Вот. Но сейчас мы вспомним, если я сольюсь, то ничего страшного, надеюсь, не произойдет. Итак, первая находится вот тут, вот я на стомаре вспомнил, у меня само все как-то вспомнилось. Так. Дальше у нас идет, ага! Вот здесь, вот я, кажется, помню, как проходить. И помню, где находится монетка. Сейчас мы, блядь, прыгнул. Короче, сейчас я вспомнил, как все берется. Вот, начинается место, где нужно вспомнить, где монетку брать. Надо просто упасть где-то. А где я уже пока не помню? По-моему, блин, я пропустил то место, если не ошибаюсь. Да, я пропустил монетку. Сейчас я сдохну, потому что я пропустил ее. Сейчас, надо просто вспомнить. Я не хочу на практику идти, вообще не хочу на практику идти. Опять пропустил. Короче, блядь, пацаны! На практику придется идти. Опять пропустил. Короче, иду на практику. Не забыл. Сейчас уйдем. Так, вот сейчас вот тут где-то надо. Чуть дальше, дальше. Так, вот где-то вот. Да, вот так она берется, но надо вспомнить, как она. Еще раз надо попробовать. Так, вот так, вот так, вот так, все все все все, все, все, все, все, все, все, все, вспомнил. А, давайте пройдем дальше. Нет, я уже вышел с чем-то. Все, теперь, я думаю, пройду. Третья монетка, я не знаю, где находится, но если я буду пролетать в знакомом месте, проходи, точнее, я думаю, вспомню. Все, поехали. Отлично. Так, дальше, дальше, дальше. Что у нас дальше идет? Ага, вот этот самолетик идет. И после него будет монетка, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да, да, вот тут сверху вот. Не, не здесь дальше. Вот тут вот сверху вот так пролетаем сквозь текстуру. И третья монетка. И дальше у нас идет кораблик перевернутый. Ой, кораблик, э, кубик. Гавитация измененная. Так. Прошел с первого раза, в принципе. Тут легко все. И вот так заканчивается наш уровень не очень сложно Анти шипы тройные можете сдохнуть на них и не сдохнуть на них так, и последний, сегодня на сегодня уровень пройду Enfield GO поехали вот тут вот надо не забыть давайте на практике пройду так я so, поехали проходить, can't let go. Да, этот уровень я помню, потел на нем. Когда-то давно это было давно. Но это еще не самый сложный уровень и далеко-далеко не самый вообще. Это легкий уровень. Тут потеть особо нечего даже. Но когда я когда первый раз пытался проходить его, тогда... было реально плотно. Но сейчас это вообще. Форется как... наиди на уровень какой-то. Вот последний тут момент. Монетки, это мне не нравится вообще. А так у нас легко. Так, тихо. Вот сейчас надо забрать аккуратненько, чтобы я тут не сдох. И вот сейчас надо среагировать вовремя, чтобы я не тупанул. Так, так. Где тут надо прыгать, где не прыгать? Эй, рано, рано прыгал я. Ладно, сейчас еще. Попытка номер два. Это что было? Так, все. Попытка номер два сейчас будет официальная уже. Так. Так, отлично, отлично. Теперь надо не тупануть, здесь просто место сложное такое. Ну как сложное, блять? не ну, очень сложное, но неприятное на этом уровне, да. А, как я мог сдохнуть там? Уже все, и монетку взял, и все взял, и... И взял и слился, ну... Ничего-ничего, бывает и такое. Так, ну вс. Финишная прямая. Ты что творишь? Так, аккуратно. Отлично, отлично. Тут момент будет опасный. Ну как опасный? Нормальный момент. Шипы тайные. Ну, в принципе, вот так вот. 5 попыток у меня ушло на него. Еще практика, блин. Практика была на последних уровнях, потому что я забыл про монетки пройти. Давно это, конечно, было, ребята. Я прохожу, знаете, почему их повторно? Во-первых, да, на видео. Во-вторых, у меня статистика какая-то тут обновилась. Вот видите, тут 0 было, Сейчас уже 175. Видите, тут 0 тоже у меня. Я хочу вот заполнить это все. Придется мне еще проходить Клабскеп заново. Да. Ну и на видео как раз пойду его. Тут у меня не полностью просто. Вот, в следующем ролике я постараюсь пройти... Ну, точнее, как построить, точно, точно пройду. Я уверен, что пройду джампер, Time Machine и Cycles. Вот. Потом пройду XTEP, FactorFunk the и Theory of Educing да, и вторая еще есть. На этом я заканчиваю ролик. Второй по Джимметри Dash. Будут еще по нему ролики по этой игре. Вот. Добавляются ко мне друзья ВКонтакте в стиме, Я ссылочки всегда в описании под видео. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, ставьте лайки и всем пока.